Как работают линии электропередач? В прошлом веке электростанции обеспечивали электрической энергией потребителей только на прилегающей территории. Технологии того времени не позволяли передавать электроэнергию на большие расстояния от электростанции к потребителю. С тех пор все изменилось, и большинство из нас получают электроэнергию из электрической сети, связывающей множество генерирующих и нагрузочных узлов. По мере того, как электростанции становились все больше и дальше от населенных пунктов, потребность в способах эффективного перемещения электроэнергии на большие расстояния становилась более ощутимой и важной. Электроснабжающие организации, ответственные за подключение электроснабжения абонентов, получают доход только от той электроэнергии, которая поступает на ваш счетчик. При передаче электроэнергии на большие расстояния в электросети появляются потери электрической энергии, которая ничем не компенсируется. Поэтому перед производством электроэнергии нужно будет убедиться, что как можно большая ее часть действительно достигает потребителей, для которых она предназначена. Проблема заключается в том, что большинство электростанций обычно расположены далеко от населенных пунктов по разным причинам. Например, в сельской местности земля дешевле, или большинству электростанций требуются большие охлаждающие водоемы. Кроме того, большинство людей не любят жить рядом с крупными промышленными объектами. Это означает, что огромное количество электроэнергии необходимо транспортировать на большие расстояния от места ее производства до места ее использования. Линии электропередачи являются очевидным решением этой проблемы. Повсеместно для соединения городов с электростанциями строятся линии электропередачи. Но если мы хотим, чтобы эта передача электроэнергии была эффективна, то нужно учитывать еще ряд факторов. Даже хорошие проводники, такие как алюминий и медь, имеют некоторое сопротивление току. Чтобы увидеть это, проведем эксперимент в домашних условиях. Мы можем измерить небольшое падение напряжения, когда фен подключается к розетке. Если повторить попытку и подсоединить фен в розетку через удлинитель, то падение напряжения в розетке будет более значительным. Эта разница в напряжении отражает потерю электрической мощности в виде тепла от сопротивления провода-удлинителя. На самом деле, эту потерянную мощность довольно легко вычислить, если вы захотите немного поработать с алгеброй. Электрическая мощность – это произведение силы тока и напряжения, которое характеризует скорость передачи или преобразования электрической энергии. Для простого проводника мы можем использовать закон Ома, чтобы показать, что падение напряжения от одного конца провода к другому равно току, умноженному на сопротивление провода, измеряемое в Омах. Подставляя это соотношение в формулу, мы находим, что потери мощности равны произведению квадрата тока и сопротивлению. Поэтому, если мы хотим уменьшить потери в линии электропередач, у нас есть две переменные, которые можно изменить. Мы можем уменьшить сопротивление проводника, увеличив его размер или использовать материал с лучшими проводящими свойствами. Но посмотрите, что еще здесь имеет большее значение. И квадрат. Уменьшение тока вдвое сократит потерянную мощность в 4 раза. Возвращаясь к закону Ома, мы видим, что единственный способ уменьшить ток и получить такое же количество энергии – это увеличить напряжение. Так вот, это то, что мы и делаем. Трансформаторы на электростанциях повышают напряжение до 110 тысяч вольт, а иногда и намного выше, прежде чем отправлять электроэнергию по линиям электропередач. Это снижает ток в линиях, сокращая потери и гарантируя, что максимально возможная электроэнергия поступает потребителям на другом конце. Эта простая демонстрация иллюстрирует вышесказанное. Если я попытаюсь привести в действие фен с помощью этих тонких проводов, он не сработает. Ток, необходимый для питания фена, слишком велик. Он создает столько тепла, что провода плавятся. Это тепло представляет собой потерянную мощность. Но если сначала увеличить напряжение с помощью этого трансформатора и понизить его на другой стороне тонких проводников, у них не возникает проблем с передачей мощности, необходимой для работы фена. Мы существенно повысили эффективность передачи мощности по проводникам, увеличив напряжение и снизив ток, что позволит обойтись проводами с намного меньшим диаметром. Однако высокое напряжение таит в себе большую опасность. При высоком напряжении электроэнергия способна протекать сквозь материалы, которые мы обычно считаем непроводящими, например воздух инженеры проектирующие высоковольтные линии электропередач должны убедиться что эти линии защищены от искрения и других опасностей связанных с высоким напряжением каждый провод линии необходимо изолировать друг от друга во избежание короткого замыкания и образование между ними электрической дуги большинство линий электропередач не используют изоляцию вокруг самих проводников в противном случае изоляцию проводника нужно выполнять настолько толстый что это будет экономически неэффективной мерой вместо этого провода воздушной линии они изолируются друг от друга за счет воздушных зазоров между ними. Опоры, на которых крепятся провода, выполняются высокими, чтобы не допустить непреднамеренного сближения кого-либо или любого транспортного средства на земле с проводниками, что может привести к короткому замыканию и образованию дуги. Электроэнергия передается по трем фазам, поэтому на большинстве линий крепится три провода. Провода подвешиваются к опорам через гирлянды изоляторов, которые обеспечивают безопасное расстояние между проводами под напряжением и заземленными опорами. Эти изоляторы, как правило, изготавливаются из фарфоровых или стеклянных дисков, обладающих превосходными диэлектрическими свойствами. По количеству изоляторов в гирлянде можно приблизительно узнать о классе напряжения линии. Просто умножьте количество дисков на 15 и округлите получившееся значение до существующего класса напряжения 10, 35, 110, 330 или 750 кВт. Вы также часто можете увидеть неизолированные провода меньшего размера, идущие вдоль верха линии электропередачи. Это грозозащитные тросы. Они не пропускают ток, а защищают главные провода от ударов молнии. Высокое напряжение – не единственная проблема, связанная с проектированием линии электропередачи. Только выбор проводов – это тщательно рассчитанный баланс между силой тока, сопротивления и других факторов. Линии передачи настолько длинные, что даже незначительное изменение размера провода или его материала может оказать существенное влияние на его свойства и общую стоимость. Любая линия характеризуется пропускной способностью, то есть величиной максимально передаваемой мощности в течение длительного времени. Пропускная способность линии должна определяться по условию нагрева проводов. Провода могут сильно нагреваться и провисать при максимумах потребления электроэнергии, что может привести к их близкому сближению с ветвями деревьев и образованию электрической дуги. Ветер также оказывает влияние на провода, вызывая их колебания, которое приводит к повреждению элементов опор или схлестыванию проводов. Часто можно увидеть на проводах небольшие устройства, называемые виброгасителями, которые поглощают часть энергии ветра и предотвращают сильные колебания проводов. Высоковольтные линии передачи также генерируют магнитные поля, которые могут индуцировать токи в параллельных проводниках, таких как металлические заборы или создавать помехи на магнитных устройствах, поэтому высота пола проектируется так, чтобы минимизировать это влияние на крайние провода. В некоторых случаях инженерам-проектировщикам даже необходимо учитывать уровень шума, исходящий от линии электропередачи, чтобы не мешать проживающим вблизи от них людям. В последнее время классическая модель энергосистемы с централизованной генерацией вдали от населенных пунктов претерпевает хоть и незначительное, но изменение. Благодаря снижению стоимости солнечных панелей стало доступным производство электроэнергии по месту ее использования, в собственном доме или на предприятии, а излишки можно экспортировать в электросеть, продавая ее электроснабжающие организации. Электрические линии электропередачи могут показаться простыми, эквивалент удлинителя протянутому по небу. Но я надеюсь, это видео помогло показать захватывающую сложность, которая возникает даже с такой, казалось бы, безобидной частью нашей электрической сети. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Если вам оно помогло, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики.